Всем добрый вечер. Все сказанное на канале является личным суждением автора либо его фантазией, не имеет отношения, порой не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Я ни к чему не призываю, никого не оскорбляю. Почему так давно не снимала? Потому что подняла вот финансовую тему на канале и моментально пошла реакция. Все меня блокировало я уже наблюдаю за этими вещами там много было вообще приключений и в связи с монетизацией я смотрю на спецэффекты, которые делает мое подсознание получается и тихо просто это даже забавно говорят, что бедность это гипноз вот я наблюдаю эти эффекты сейчас не философия а вот на ощупь буквально то, с чем ты столкнулся, потому что столкнулся как-нибудь поговорим об этом поподробнее. Один зритель посоветовал два, два фильма. У одного фильма я вам честно скажу, я не потяну там сильно плохие вещи, ну чересчур. Есть фильмы, которые я по необъяснимым причинам почему-то вот они не заходят. Допустим, игра престолов. Сколько раз я ее пыталась еще раз посмотреть? Ну не еще раз, а в принципе никак. Так что фильм Святая гора 70-х, снятая. Нет, это вряд ли. Может быть, когда-нибудь. А вот комната о худший фильм в истории синематографа, при этом культовый и худший среди культовых. Знаете, я.. Как это сказать? Я очень давно не плакала на фильмах. Я могу по пальцам пересчитать, вот какие за, за несколько лет до, которые у меня действительно выбили на эмоцию. «Призраки Гоя. Ой, мне было плохо. Месяцами я вспоминала, что этот фильм посмотрела. Из-за того, что ты знаешь, что это было по-настоящему в истории, и ты представляешь, все тебе плохо. И в таком ключе. А э, этот фильм я реально в конце ревела, как маленькая. Я просто это была боль, такая досада. Досада, почему закончилась так. На эмоциях я там э, на следующий день выговорила все, что подумала про эту роковую женщину. Вы знаете, как сейчас термин «роковая женщина» чуть-чуть... Перефразируют. Я надеюсь, у меня само не сорвется. Чтобы при монтаже не копаться и не искать, где это неудобное слово. Короче, культовый фильм и худший, и худший среди культовых. Уже вот это должно было вызвать тройное любопытство. Всем, кто будет смотреть, еще не видел, настоятельно рекомендую сперва посмотреть трейлеры вы будете в шоке от того, насколько общее впечатление от трейлера будет другим, чем от фильма. Затем я посмотрела один комментарий к этому фильму, и там мне чего-то не хватило. Тот блогер рассудил так, она, конечно, не ахте тетка, но если она не хочет с ним быть, имеет право, а он ее контролировал, вот и доконтролировался. Там блогер сделал такой вывод, а мне чего-то вот не хватало. Где-то к концу следующего дня, вот мысль пошла-пошла, я составила пазл, вот сейчас об этом и расскажу. Значит, первый эффект, который создает фильм, внешность актеров и их игра не соответствуют тексту. Ты смотришь на вот этого главного персонажа, Томми Вайсо, он, во-первых, приторможенный совершенно, во-вторых, он страшный. Он, ну, ваше впечатление о нем. Либо ведьмак, либо какой-то маньяк, да. Позже мы увидим, что это не случайное сочетание. Вот он выходит на крышу, когда в трейлере посмотрите, швыряет бутылку, я ее не бил. А ты смотришь и думаешь, Нет, ты бил, ты -то, точно бил? Дальше друг объясняет. «Ты знаешь, у меня один товарищ узнал, что его подруга жестко изменяет, он так сильно ее исколотил». На этом кадре персонаж в Вейсо закидывает руки и так ужасно улыбается, что прямо мурашки пробирают. И ты понимаешь, что перед тобой нагнетается сюжет, как ну не то ли от Элла и Дездемона, то ли намного ближе, наверное, к Кармен то, что ожидает зритель, есть кино с, с ожидаемым финалом и должно быть так. А простоватая девочка, ее специально показали такой прост, в ней ничего нет, но в ней что-то есть притягательное при этом. Она не хочет замуж за этого за богатого. Действительно, вот если смотреть по трейлерам, э мать нарциссиха, у нее только деньги в голове. Вот она контролерша нашла такого же контролера жениха для дочери заставляет выйти замуж за этого богатого и любящего, который ей каждый день розы приносит. Она же бедняжка такая, не хочет она в клетке. Пусть тетки отпишутся на эту комедию. Это действительно, хотя в конце я ревела, на самом деле здесь комедия. Хотя очень сложная, очень тонкая. Насколько это легко и печально выйти замуж за богатого и любящего. В конце всего, когда вот уже подходит этот момент, и тебе кажется э, логично, хотя он за весь фильм ее пальцем не тронул, вот сейчас логично, он точно это сделает, вот это самое страшное, там и будет маскировать убийство. Нет, нифига не нафиг. Этот фильм действительно кажется, на первый взгляд, кривым везде и сумасшедшим. Она просто уходит. Он ревет, как раненый зверь. И даже когда он вот это вот ревет, он выглядит очень устрашающим. Вот этот эффект использовали в фильме. Он действительно дикий. А странности этого фильма, вызывающие ощущение психушки или ну, какого-то сю сюра в кино, начинаются уже с того момента, когда взрослый парень, ему по сценарию 18 лет, когда видишь его внешность, опять-таки режет когнитивный диссонанс, потому что он похож, ну, как по мне, на какую-то версию Ди Каприо. От него ожидается какая-то мощная роль, а не вот этот трусишка, трусишка. И он не сумасшедший, но ведет себя как маленький. Ты так не понимаешь, чего такого. В самом начале фильма, когда пара поднимается, чтобы уединиться, он забегает к ним в спальню и начинает с ними же драться подушками. Уже на этом моменте фильм кажется сумасшедшим. На самом деле, он не сумасшедший. Здесь очень интересно все показано, как есть. Здесь от сказки есть только один компонент, о котором я скажу в конце. Этот парень, играющий в маленького, он тоже влюблен в эту Лизу. Она прямо как все влюблены в Мэри. Он об этом, не, <свят> ничуть не стесняясь, сообщает своему приемному отцу. Главный герой является приемным отцом этого парня. Тот ему, не моргнув, не, не кивнув бровью, говорит, «Это ничего, она тебя любит как друга, мы всегда тебе поможем». Какие у тебя планы? И тот как маленький проговаривает. Я выучусь в колледже. У меня есть эта вот подруга, мы поженимся, и, завед... и у нас будет семья. Он говорит: Ну хорошо, и гладят по головке. Что за психанутая сцена? Да, также следующая странная сцена, там, где с наркотиками, оказывается, у него долги, у него неприятности. И вместо того, чтобы поднять вопрос по-взрослому и решать. Он действительно бежит, его эта Лиза даже гладит по голове, и они все вместе орут на ее мать, что она чего-то не понимает. Просто мальчик ошибся. На самом деле здесь все реалистичнее и логичнее, чем покажется в этом гротеске первого ряда. Он был сирота, его усыновил этот чернокудрый чел и, разумеется, он боится потерять родителя, боится и он становится таким, каким хочет его родитель. Его родитель приемный, очевидно, он травмирован он вокруг себя создает иде идеализированный мир он всем все прощает, буквально все он совершенно параллельный к любым там Вот ты, ты меня простишь, мы... Мы ну, у тебя кувыркались, и я в присутствии лизиной мамы забирал свое белье под книжками. Ничего, человек это жизнь. Конечно, у него травмы, и он э, создает вокруг себя такой комфортный мир, где все остается, на его взгляд, правильно. И... Э, Мальчик уже парень, он подыгрывает этому, потому что не хочет, подсознательно, сознательно, он не хочет потерять такого любящего отца. В общем, первая изюминка этого фильма, визуальный, визуальный ряд не совпадает с текстовым. И вот этот друг, который предал давнего своего товарища, он Выглядит благородно, в то время как тот, который вообще со всех сторон просто ранимый идеалист, он выглядит монстром. Следующая фишка этого фильма – нормальные сумасшедшие. Кто выглядит нормальными и кто сумасшедшими. Подруга, которая говорит Лизе о том, что она поступает по-человечески паршиво, она, у нее, она строит лицом такие гримасы, как будто ее выпустили из клиники. Также выглядит и ее друг, играя как бы преднамеренно настолько наме... э... наиграна вот эта сцена на фоне кирпичной стены, что даже того, даже зрителя, который не понимает в съемке, слегка покорежит, что это вообще такое. Же... Просто актер кривляется откровенно. Персонаж Томми Вайсу затягивает фразы. Э... Он, он их как бы распевает. Он выглядит то ли пафосным, то ли не в себе. В то же время очень адекватной и естественной выглядит Лиза. Совершенно. Я не думаю, что было просто найти такую актрису, которая сочетала в себе и девушку как бы... В ней что-то сельское и простое, согласитесь. Она еще и полноватая. В то же время чем-то она притягательна. Режиссер настойчиво хотел ее показать. Кекс-эмблема этого фильма, потому что фильмы забилуют сценами с этой дамой. Ее мать ⁇ меркантильный нарцисс. И тем не менее, во многих эпизодах она выглядит единственным здравым смыслом. Ну, так, так быть может отчасти и есть. Не отчасти даже вменяемым также более, более чем остальные выглядит этот психолог и когда он падает из-за того что его заставили поиграть в мяч он говорит все хватит с меня этого и ты ощущаешь что он один нормальный в этой компании все остальные на своей волне обдумав все после я поняла что преднамеренно сумасшедшими и нормальными персонажами что-то показано что показано Именно так психопаты видят невротиков, психопаты так видят нас. Все вот эти добрые поступки, это вот как пафосный идеализм непонятного содержания, чел что-то из себя изображает, то, что он доверяет, а почему он так доверяет, сам виноват, что раскрылся. Я не знаю, смогу ли я вспомнить фильмы, где действительно вот так откровенно показан взгляд психопатки на остальной мир. Кто здесь нормальный, а кто здесь играет вот в те самые чувства и порядочность. Лизина мама. Момент, который первым вызвал мысль о том, что это комедия. Дочь не соглашается с матерью, мать ей доказывает, а соглашается и реплика матери. Хорошо, что ты меня слушаешь. Меня больше никто не слушает. Ее меркантильная позиция так показана, выкручена на самом деле. Сначала и до конца фильма она все время говорит про дом и про дома. Для нее это фактор стабильности. Он обещал купить себе дом. Он, же тебя, он тебя содержит, ты же сама себя не содержишь, говорит она дочери, о которой мы не узнаем из этого фильма, есть ли у нее образование в принципе, какие-то планы. Она здесь только кекс-идол, можно сказать. Из реплики матери мы узнаем, что дочь саму себя не содержит. Тема с домом в сюжете матери ⁇ это совершенно не случайные вещи. Сперва она говорит, он обещал купить тебе дом. Потом она говорит, что ее брат, вопреки соглашению устным, собирается отсудить у нее часть дома, ее матери, у матери. Потом она возмущается дальше где-то в сюжете, что кто-то кто кому-то не хочет продать или сдавать дом. В самом конце перед Апогеем, когда ожидался бы... Нормальным, обычным, надрессированным зрителем мог бы ожидаться сюжет Кармен в конце. Она как раз на вот этом вечере беседует с женихом, и он с ней соглашается. «Да, я помогу Лизе» и так далее, и он соглашается купить ей дом. Мать возрастная женщина, она, быть может, по своей эпохе выходила замуж и не по любви, о чем она признается дочери, о том, что она ее отца-то не любила. Дочери это не, не очень ни разу не смешно, ты никогда об этом не говорила. Это, конечно, тоже травма, травмочка. Тем не менее, возрастная женщина, у которой нормально построена финансовая логика, она видит капиталовложения в принципе. Как, как быть не, бездомной, не бездомным она видит ответы в этом, и поэтому она дочери строит нормальную, совершенно нормальную стратегию. на ей дает вполне советы, и даже когда дочь устраивает, казалось бы, на этом вечере в, в честь дня рождения, даже там, где она специально устраивает на зло полную катастрофу, мать уверенная в том, что все сложится хорошо, это просто молодые, просто у них буянит. Она совершенно э, очевидно, уверена в том, что сейчас они помирятся. Она говорит, ну все, я пошла, ты тут уладь вопрос. Ее позиция на самом деле действительно в определенном смысле адекватна. Как и в той сцене с наркотиками, она единственная говорит, что люди, это же не нормально, это плохо. Это очень серьезно. Она как бы противостоит остальному инфантильному и сумасшедшему миру. В то же время она раздражает, когда она приходит к Лизе в гости и начинает хозяйничать свои правила в чужом доме. В этом доме снимают комнаты представители той молодежи, которая успешна они либо скоро доучатся, либо уже доучились и начинают карьеру. И тот белобрысый парень, на которого спикировала Лиза, он получил повышение. То есть это та самая молодежь, взрослая, но еще не семейная, которая скоро вот-вот пополнит ряды того самого среднего класса. И там много друзей, там действительно большая такая дружная упаковка, но лишь некоторые из них выглядят зрителю очевидно адекватными. Все остальные действительно похожи на э, часть какого-то сумасшедшего мира. Что укусила Лизу, почему она... Э, э, дивуля, которая встречалась с одним человеком 7 лет, на минуточку 7 лет она их тоже потратила... Почему она решила развернуть, почему она это делала так больно для него, какой там был путь ее мышления, это видно из фильма. Это действительно очень интересный фильм, где на первый взгляд одно, а потом под ковром ты находишь другой слой. В первом ряду птица в клетке, что-то у нее вот, она не может. Во втором смысловом ряду там совершенно кровожадная психопатка. Но об этом мы поговорим в следующем ролике, потому что очень много времени я буду дробить. Предупреждаю, что фильм 18+, предупреждаю, что в конце там был сю суицид, поэтому кто готов, но ну, это действительно интересное кино. Пишите комментарии предварительно, кто уже посмотрел, ставьте лайк. И Мне интересно комментарии мужчин, какое впечатление произвела на них Лиза, потому что я по своему ощущению мерить не могу. Она мне показалась чем-то симпатичной и привлекательной. Удалось ли режиссеру создать кекс-символ? Прямо маниакальные дотряски рук. Или, или не удалось. Ваши ощущения от персонажа обсудим его еще ее еще подробнее в следующем ролике. До новых встреч!